Добрый день. Ждем еще секунду. Сейчас появится спикер Алексей Иванов и начнем. Итак, здравствуйте. Сегодня очень интересная тема. Вебинар ⁇ бухгалтерский и налоговый учет дивидендов ⁇ И будем вести его мы, как всегда, вместе с Алексеем Ивановым. Алексей Иванов, кандидат экономических наук, доцент, директор по знаниям интернет-бухгалтерии ⁇ Мое дело ⁇ а я Архипкина Людмила, методолог по бухгалтерскому учету и налогообложению в компании Мое Дело. Тема, как я уже сказала, наитереснейшие. И сейчас начнет вебинар Алексей он расскажет про все заковыки в бухгалтерском учете, а я подхвачу начатую тему и расскажу об отражении в налоговом учете этих интересных и сложных операций, в том числе. И напомню о том, что в прошлом году был мораторий на выплату дивидендов, и что с этим нужно было делать. Алексей, передаю слово. Доброе утро, коллеги. Здравствуйте, Людмила. Да, я по традиции начну с организационных вопросов, в который каждый вебинар а, встречаются. И как раз это займет 3-5 минут, а, как раз народ потянется и начнем уже содержательную часть. А, всегда спрашивают, будет ли запись вебинара? Да, запись будет. Запись можно будет посмотреть а, в сервисе Мое дело бюро, а, доступ к которому мы вам откроем после проведения вебинара. То есть наши помощники позвонят, вы возьмите трубочку да, на том номере, который оставляли при регистрации, вам расскажут, как пользоваться сервисом. Я о нем сегодня еще расскажу. Там Кроме видеозаписи вот этого вебинара и всех предыдущих, а мы их с Людмилой провели достаточно много, да, года два мы ежемесячно выходим. И там есть, например, вебинары по каждому из новых федеральных стандартов бухгалтерского учета, там есть вебинары по отдельным сложным аспектам применения ПБУ, например, там по оценочным условным обязательствам, по дисконтированию, по лизингу, ну и много чего еще. Вот, плюс там же есть другой контент, который вам в работе может сильно помочь. Ну, то есть ваша задача просто взять трубку, ответить на звонок, получить доступ. Что касается презентации, запись презентации, копию презентации вам тоже разошлют на те email, которые вы указывали при регистрации. Мы всегда стараемся сделать презентации максимально информативными, снабдить ссылками на всю необходимую нормативку, так что вот этот инструмент у вас э, тоже будет. А я пока это рассказываю, напишите, пожалуйста, а кто уже был раньше на наших вебинарах, кто не был, интересно, насколько э, повторно э, приходите. А, ну и э, что касается формата и времени. Э, мы... Э, Всегда стараемся уложиться в полтора часа, но ну, чаще происходит, что это ближе к двум. То есть, как выглядит вебинар. Сначала я расскажу о бухгалтерском учете, затем Людмила расскажет о налоговом учете дивидендов, а потом в конце вебинара мы ответим на ваши вопросы. То есть, если вопрос возникает, вы пишите его в чат, и мы в конце вебинара пройдемся по этим вопросам и на них постараемся ответить. Ну, вот, наверное... По организационной части все сказал. Давайте будем переходить к содержательной. Ну и у нас как раз таки тема с точки зрения бухгалтерского учета не суперсложная, я бы сказал, достаточно простая, более-менее однозначно все здесь делается, но вот как раз в налоговом учете здесь вопросов по дивидендам возникает много, поэтому сегодня я постараюсь покомпактнее свое выступление, а у Людмилы там прям большой материал. Ну и начну с понятия дивидендов. Ну, вообще говоря, дивиденды встречаются в гражданском законодательстве, да, в частности, в законе об акционерных обществах, но там толком не поясняется, а что это такое, да, а общество с ограниченной ответственностью вообще юридически, как бы с точки зрения гражданского законодательства, дивиденды не начисляют, они распределяют прибыль, поэтому вот я пользуюсь определением из налогового кодекса. Если коротко, то дивиденды – это любые доходы, которые... Акционер либо участник в случае с обществом ограниченной ответственностью получает от организации, получает он из чистой прибыли эти суммы, ну и, как правило, дивиденды начисляются пропорционально доли в уставном капитале этой организации. Также сюда относят любые доходы, которые получает отечественное юрлицо из источников за пределами Российской Федерации, если они считаются дивидендами по иностранному законодательству. Ну, там достаточно много в налоговом учете нюансов еще этого определения. Людмила сегодня применительно к налогам поподробнее еще об этом расскажет. Нам для целей бухгалтерского учета, в принципе, вот этого будет достаточно. Каким образом Платятся дивиденды? Ну, Во-первых, есть два варианта формы выплаты. По умолчанию, как правило, дивиденды распределяются в виде денег, но есть возможность выплатить это и другим имуществом, да, например, передать там объект основных средств или выпущенную продукцию там, или товар или еще что-то, но этот Второй вариант, как вы дальше увидите, он не очень хороший. То есть его используют, конечно, когда недостаточно живых денег на расчетных счетах. Но с точки зрения того, кто эти дивиденды выплачивает, это прям не лучший вариант. Стараться надо его избежать, если такая возможность есть. Почему? Чуть дальше. А периодичность выплаты. Ну, вообще вы имеете право начислять дивиденды за отчетные периоды, то есть там ежеквартально, да, или там за первое полугодие, или даже за 9 месяцев промежуточные дивиденды, так называемые. Но основная сумма – это, конечно, распределение чистой прибыли за год. Ну, и чистая прибыль определяется... По данным бухгалтерской отчетности, поэтому вот как раз на лендинге, с которого вы пришли на вебинар, мы писали о том, что вот как раз сезон дивидендов это сейчас, это вот апрель, май, июнь, когда уже годовая бухгалтерская отчетность сдана, утверждается и, собственно, осуществляется распределение прибыли за 22 год. Сроки выплаты. Ну, вообще говоря, сроки выплаты вы можете установить у себя в уставе, и они могут быть короче, чем то, что я вынес на презентацию, но по умолчанию это для общества с ограниченной ответственностью 60 дней с даты принятия решения о том, что прибыль будет распределяться, ну, кому она, соответственно, будет распределяться. А для акционерных обществ это 25 рабочих дней. Ну, вы видите, я здесь еще... Написал 10 дней, ну 10 это для кого? Это для номинальных держателей акций, то есть для депозитариев. Ну, и я не думаю, что кого-то из присутствующих, вот это кому-то из присутствующих, это прям важно. Хотя, кто знает, когда нельзя платить дивиденды? Но нельзя даже принимать решения а, в тех а, ситуациях, которые я выделил а, жирным шрифтом. То есть, если не полностью оплачен уставный капитал, речь даже о попытке там, распределить какую-то чистую прибыль не должна вестись. Сначала нужно оплатить доли участников, только потом заниматься начислением дивидендов. А, тоже относится к невыкупленным акциям, либо долям в случае с ООшкой, которые требуют обязательного выкупа. Ну, например, кто-то из участников э, выходит из состава общества, да, и э, общество э, при отсутствии других вариантов должно выкупить эти доли. Вот. Э, две следующих ситуации. Они э, контролируются на дату выплаты. То есть вы могли э, начислить дивиденды, то есть при, принять решение о распределении прибыли, но на момент, когда собрались э, выплачивать, нужно проверить, есть ли признаки банкротства, ну, либо могут ли они появиться, если сумму дивидендов э, уплатить, и не станет ли стоимость чистых активов меньше, чем э, уставный капитал, ну, или уставный плюс резервный, если вы резервно создавали, а если вдруг такое произойдет, да, то вы не должны выплачивать дивиденды. Ну, вот это такой экскурс небольшой в гражданское право, ну, а мы пойдем непосредственно в учет бухгалтерский начнем с дивидендов которые вы выплачиваете как начислять у вас есть две итерации да в две даты первое хронологически более раннее это принятие решения о распределении прибыли если это решение есть но ну, оно фиксируется, естественно, документально, плюс все-таки мы, если говорим о бухучете, нам нужен первичный документ, и в этом случае стоит составить еще бухгалтерскую справку, которая прилагается к этому решению. На основании вот этой самой бухсправки вы начисляете дивиденды, два варианта есть. Первый – это дебет 84-го, кредит 75 -го, то есть вы начисляете так дивиденды всем юрлицам, вашим участникам и тем физлицам, которые не являются вашими штатными работниками. Почему так? Потому что план счетов предусматривает для учредителей-работников особый порядок, вы начисляете эти дивиденды по кредиту 70 счета как зарплату. В общем, здесь подчеркну, даже если речь идет о промежуточных дивидендах, дебитуется всегда счет 84, не 99, такого порядка не предусмотрено. Дальше следующая дата, которая нам интересна, это дата выплаты дивидендов. Вот что здесь происходит? Во-первых, вы, как сегодня еще будет Людмила рассказывать, в такой ситуации являетесь налоговым агентом. И по МДФЛ, если выплачиваете физикам, и по налогу на прибыль, если выплачиваете юрикам. Соответственно, вот вы этот налог должны удержать у источника выплаты. Делается проводка дебет 75-го 68-го. Либо если это те самые физики, которые и учредители, и сотрудники одновременно, для них вы удерживаете проводкой дебет 70-го, кредит 68-го. Ну и перечисляете дивиденды, опять же, по дебюту 75-го либо 70-го счета, смотря, что это за категория. Сотрудник, сотрудников, да, учредителей, а кредитуются, ну, в случае с акционерным обществом, счет 51, то есть только с расчетного счета, в случае с обществом с ограниченной ответственностью можно выплачивать дивиденды также и из кассы. Ну, как я и обещал, покажу, чем нехорошо выплачивать дивиденды имуществом. Дело в том, что налоговая служба последовательно многими письмами, ну и, и сама ФНС, да, и Минфин, как ее материнская, скажем так, структура, говорит, что такие операции считаются реализацией. И в этом случае тот, кто выплачивает дивиденды имуществом должен эту сумму реализации обложить налогом на добавленную стоимость соответственно отражается реализация по дебету также 75 либо 70 счетов в зависимости от категории участников кредитуются 91 либо 90 счет в зависимости от того что это за имущество то есть здесь логика такая же как при обычной продаже если это обычная деятельность например продажа товаров или собственной продукции то это доходы по обычным видам деятельности вы используете счет 90 если это другое имущество например основные средства или материалы вы используете счет 91. Соответственно, с этой реализации начисляете НДС по дебету 91 или 90, кредиту 68, и списываете себестоимость вот этого переданного имущества, также в дебет 90 либо 91, с кредита тех счетов, где это имущество учитывалось. Здесь есть нюанс, ну, наверное, Людмила тоже о нем подробнее скажет, что существует арбитражная практика, когда суды принимали решение в пользу налогоплательщика, если он отстаивает позицию, что передача дивидендов имущества не является реализацией. То есть теоретически можно посудиться, попробовать, но надо быть готовым, что налоговая, исходя из их официальной позиции, точно вам этот вариант зарубит и придется идти в суд. Ну и пример приведу, чтобы понятнее было с цифрами. Есть у нас О. Ромашка. Единственный его участник решил выплатить все дивиденды продукцией. Он не состоит в штате. Дивидендов всего начислено 600 тысяч рублей. А продукция передается по рыночной стоимости. Это, кстати, тоже момент, который налоговая будет контролировать. Поэтому здесь лучше сразу соломки подстелить и не пытаться... Передать, например, по себестоимости эту продукцию. Ну и передача произошла 16 мая. Себестоимость переданной продукции ставила 450 тысяч рублей. Как нужно отразить такие операции? Начинаем с 25 апреля, когда принято решение о выплате дивидендов. Дебет 84-го 752. 75 2. Мы начисляем дивиденды в полном объеме 600 тысяч рублей на дату выплаты 16 мая. Мы отражаем реализацию на 600 тысяч рублей, дебет и 91 субсчет. Затем отражаем НДС с реализации 100 тысяч рублей здесь получится, и списываем балансовую стоимость переданной продукции. Как вы понимаете, в результате такой операции у нас мало того, что возникнет НДС, у нас еще и возникнет налог на прибыль, потому что здесь вот в примере компания заработала 50 на тысяч на такой передаче дивидендов. Переходим к дивидендам полученным. Как отразить в учете? Ну, здесь также у нас есть две даты. Первая – это дата начисления дивидендов, и мы их начисляем по дебету 76 по кредиту 91 счета, причем начисляем их за вычетом налога на прибыль. Почему? Потому что сторона, которая выплачивает дивиденды, является налоговым агентом, и эту сумму у нас настижет. Ну а на дату выплаты дивидендов мы закрываем эту дебиторку да, по кредиту 76 и получаем деньги либо безналом на 51 счет, либо наличными на 50. В случае с имуществом. Здесь вот тоже есть интересная штука. Я сильно сомневаюсь, что вы будете в реальной практике этим заниматься, но тем не менее расскажу правильный порядок. Здесь вы получаете активы в счет дивидендов, понятно, что вы их приходите по дебету счета-учета соответствующего актива, да, например, 10 если материалы, и по кредиту 76-го, а вот дальше... Происходит интересная штука, связанная с стандартами нового поколения. У нас что в ФСБУ 5 запасы, что в ФСБУ 6 основные средства, говорит нам, что вот в таких случаях, когда мы получаем имущество, да, безвозмездно, мы должны довести его стоимость до... Мы должны учитывать э, это имущество по справедливой стоимости, то есть применять ФРС-13. И вот э, в большинстве случаев, если есть активный рынок э, такого имущества, то справедливая стоимость, она, скорее всего, совпадет с рыночной, а э, оценить по рыночной заботится тот, кто начисляет дивиденды. Но э, если такого... Э, рынка нету активного, то справедливая стоимость, она будет ну, сильно зависеть от ценности актива для вас. И вы его будете оценивать, ну, например, затратным методом, то есть считать, а сколько же он бы стоил, если бы вы его самостоятельно создавали. Ну, я здесь углубляться в детали определения справедливой стоимости не буду, просто чтобы понимали, что... Эта сумма может отличаться от той стоимости, по которой имущество передано. То есть вот сумма дивидендов. Ну и в этом случае что произойдет? Давайте на примере разберем. Значит, вот есть ООО «Подснежник», одним из учредителей которого является ООО «Ромашка». И это «Подснежник» 25 апреля принимает решение выплатить дивиденды в пользу «Ромашки» недостроенным зданием. Сумма дивидендов 3 миллиона рублей. Здание фактически передали 16 мая. И при этом справедливая стоимость составляет 4 миллиона рублей. Что делается в учете «Ромашки»? 25 апреля... Начисляются дивиденды за вычетом налога на прибыль. То есть, видите, да, не 3 миллиона здесь, а 2,610. Дебет 76 кредит 91.1. 16 мая мы получаем это недостроенное здание. У нас в учете образуются капитальные вложения на 0,8 счете. Ну и, собственно, 3 миллиона этот самый... Здание стоит. Ну и дальше дебет 08-го, кредит 91.1. Мы отражаем разницу между справедливой стоимостью и суммой дивидендов, в счет которого это здание было передано. Ну, Как вы видите, у нас тут 76-й не закрылся. Почему? Потому что у нас есть... Налоговый агент на той стороне, причем налоговый агент, который в случае с передачей дивидендов имуществом, он удержать у источника выплаты не сможет сумму налога, ну, то есть, как он, отпилит кусок здания, да, стену удержит или еще что-то. Поэтому здесь, как правило, налоговый агент уведомляет налоговую о том, что нет возможности удержать налогу источника выплаты, и дальше уже налоговая будет непосредственно с вами разбираться, и вы эту задолженность будете закрывать. Ну вот, как я обещал, я постарался максимально оперативно осветить бухгалтерскую часть. Сейчас такая минутка рекламы, да, вот, татуировок бухгалтера традиционно. Я все время говорю, что современный бухгалтер не может обойтись без нескольких вещей в работе. Это не чат GPT пока, это более традиционные штуки, справочно-правовые системы для того, чтобы ориентироваться в законодательстве, все время основываться на актуальной его версии бухгалтерские порталы для обмена опытом с коллегами и каналы, да, различные там телеграм, в том числе для того, чтобы, собственно, изучать мнение профсообщества по поводу того, как решить ту или иную проблему, налоговые календари, чтобы не пропустить даты отчетности, уплаты налогов, сервисы проверки контрагентов, чтобы проявлять должную осмотрительность при их выборе, ну, и конструкторы договоров и документов для того, чтобы не изобретать велосипед, когда можно взять уже готовую форму, доработать при необходимости и применить а, в своей работе. Вот. А можно заменить все это альтернативой. Это наш сервис «Мое дело. Бюро», который развернут вокруг справочно-правовой системы, то есть в нем есть база законодательства, подзаконных актов. Здесь же есть обзоры законодательства с разбором конкретных ситуаций, как их в работе применять. Здесь же есть база бланков, которые можно использовать в работе, и документов предзаполненных, там, договоров, например. И здесь же есть возможность отправлять электронную отчетность. И самая крутая фишка – это ответы экспертов, то есть можно спросить наших экспертов о том, что делать в такой-то ситуации, вам напишут инструкцию, как в этой ситуации быть, ну, и если вдруг вы по этой инструкции пошли и вас оштрафовали, то мы возвращаем сумму штрафов, но ну, такое крайне редко бывает потому что, как вы понимаете, в такой системе эксперты очень не хотят ошибаться. Вот, собственно, к этому сервису после вебинара и будет открыт бесплатный доступ, для того, чтобы вы могли посмотреть запись вебинара, других вебинаров, а заодно посмотреть, а может быть, вам этот, вот этот вот функционал тоже нужен. Тогда будем рады видеть вас в качестве наших уже... Клиентов. Ну, а я передаю эстафету Людмиле, она сейчас самый хардкор расскажет про налоговый учет. Я принимаю эту эстафету и погнали. Начинаем говорить о дивидендах в налоговом учете. И сначала начнем знакомиться с тем, как налоговый кодекс оценивает, что такое дивиденды. То есть получается, что это многоликое определение, которое является не только доходом полученным акционерам либо участникам от организации при распределении прибыли, оставшейся после налогообложения, пропорционально долям в уставном капитале, о чем сообщает нам пункт 1 статьи 43 налогового кодекса, но и вы это при ликвидации акционеру либо участнику в сумме, превышающем его взнос в уставный капитал. Напомню, акционеры – это учредители АО, участники – это учредители ООО. Помимо этого, дивидендами являются доходы в виде имущества, акционера либо участника при выходе или при распределении имущества ликвидируемой организации в размере превышающей оплаченную стоимость долей, акций, паев доходы в виде денежных средств, полученных акционерам при выходе из нее при ее ликвидации признаются дивидендами в части превышающие расходы на приобретение долей доходы вернее, сверхнормативные проценты, помните, по 269 статье налогового кодекса, который российская организация выплачивает по контролируемой задолженности перед иностранными организацией, но мы сегодня не будем разбирать 269-ю статью, ее мы Пожалуй, разбирали или если не разбирали, то разберем, когда будем рассказывать про расходы по кредитам либо займам. Помимо этого к дивидендам относятся вообще любые доходы, получаемые из источников за пределами России, относящиеся к дивидендам в соответствии с международным законодательством. То есть понятие дивидендов в налоговом учете многоликое. Мы сейчас сосредоточимся на учете, аналогично бухгалтерскому учету, о котором рассказал Алексей, на учете полученных и выданных дивидендов. И начнем с получения дивидендов. Вот получая дивиденды, да. Та организация, которая получает, не является плательщиком налога на прибыль, поскольку да, налоговым агентом, как уже сказал Алексей, является та компания, которая начисляет и выплачивает дивиденды. То есть тот, кто получает, уже получает дивиденды за минусом удержанного налога. Это в общем случае, мы сейчас разберем вообще и частности. И эти полученные дивиденды, если они получены от российской компании, они учитываются у получателя во внереализационных доходах. Напоминаю, в налоговом учете есть доходы от реализации и внереализационные доходы, но... Хотя мы дивиденды как получатели и учитываем во внереализационных доходах к увеличению нашего налога на прибыль, это не приводит. Почему не приводит? Потому что мы сначала их отражаем как внереализационные доходы по строчке сотой в листе 0,2, а затем эту же сумму мы переносим в строку, которые называются доходы, исключаемые из прибыли. И вот это позволяет полученные дивиденды не включить в налоговую базу по налогу на прибыль. Напоминаю, потому что налоговым агентом в данном случае является та российская организация, которая нам начислила и выплачивает. Она при начислении удержала налог, а нам сообщила о том, что нам начислено столько-то, вернее, даже не она сообщила, а мы как учредители, мы присутствовали на том общем собрании, да, которое позволяло распределить определенную сумму в дивиденды, и у нас есть протокол того собрания, в котором написано, какая сумма нам полагается, но поступила к нам денег меньше на сумму удержанного налога. Какой датой мы учитываем это получение? Деньгами получили то дата получения дивидендов, дата зачисления на расчетный счет. Строго сказал налоговый кодекс. И указал это и для метода начисления, и для кассового метода. Но если дивиденды получены имуществом, если и недвижимостью, то это дата передачного акта, если же какое-либо иное имущество, то есть не деньги и не недвижимость, а например, товары, да, то дата перехода права собственности. А уж эта дата чем определяется, да, дата подписания, например, какого-либо акта передачи, да, они отдали, мы приняли. Размер. Каков размер? Интересный вопрос, вроде как, да, но дело, мы же получили, если деньгами, да, если рублями, то все прекрасно. Вообще размер определяется, как называется, когда деньгами все замечательно, а если в неденежной форме, да, то в неденежной форме цена определяется из цены сделки. Если же, да, если стороны не являются взаимозависимыми, и, да, цена сделки определяется, признается рыночной. Также она может быть определена результатами, экспертизы. Если размер дивидендов определен и указан в протоколе, да, он прям определен, а потом нам уже предъявилось имущество, то вот как раз это решение протокольное, оно и будет называться той ценой сделки, той ценой, которая указана в этом протоколе. Вот отдельное письмо. Есть о том, что если нам передаются акции депозитариям, да, номинальным держателям, то не нужно корректировать размер дохода на дату передачи акций. Вообще очень хорошее письмо. И если кто-то с такой передачей, с таким получением дивидендов сталкивается, то прошу обратить на него внимание. Если же мы получаем дивиденды от иностранной компании, то есть сначала мы разобрали случай, когда получили от российской, теперь же от иностранной. И вот в том случае, когда мы получаем от иностранной, то налог с дивидендов уплачиваем мы, получатели дивидендов, и не имеет значения, обложили эти дивиденды какими-то налогами или нет в том иностранном государстве. Рассчитываем мы налог по обычной формуле, то есть полученные дивиденды умножаем на налоговую ставку, и вот он получается, тот налог на прибыль, который мы должны заплатить при получении дивидендов. Сейчас об этом еще расскажу, какой может быть процент. Налоговая ставка может быть 0%, может быть 13%, 0% это в том случае, если мы, получатели, имеем долю не меньше 50% в уставном капитале этого плательщика налога и владеем этой долей более половины, в течение минимум 365 календарных дней. Ставка 0. То есть получается, мы получили, ну и ничего не платим. Да? Если же не соответствует, нет выполнения этих условий, то, увы, придется 13% заплатить. Дивиденды. Так же, как от российской компании, от иностранной компании, учитываем в, в нереализационных доходах. Затем получаем дивиденды, как правило, в иностранной валюте, от иностранной организации. Ну и поэтому здесь учитываем правила, какие что пересчитываем полученные дивиденды в иностранной валюте в рубли на дату признания дохода. А признаем мы доходы на дату его получения. Вопрос возникает, можно ли налог с дивидендов, который уплачен за рубежом, зачесть честь в счет уплаты налога с дивидендов в России? Да? Ведь я об этом тоже немножко уже сказала. Но ответ «да» можем учесть, если это предусмотрено соглашением международным Российской Федерации с тем государством, в котором находится та организация, от которой мы получаем дивиденды. Но размер суммы, Налог, который мы можем зачесть, он, безусловно, не может быть больше суммы налога, которую я должна заплатить в Российской Федерации. И вот как об этом хорошо на примере, на примере нижнем. Сейчас я вам расскажу, как это понять. За границей уплачен налог с дивидендом 15 тысяч рублей. Ну, опускаю то, что какая-то была иностранная валюта, здесь мы говорим налог в пересчете уже на рубли. По российской ставке, к примеру, налог получается 13 тысяч рублей. К зачету что можно принять? Безусловно, не больше 13 тысяч рублей, а оставшиеся 2 тысячи рублей никогда зачесть нельзя. Никогда его нельзя списать в расходы при расчете на налога на прибыль. Поэтому уж эти две придется за свой счет заплатить. И если мы решили воспользоваться этим зачетом, да, и вообще для этого зачета нужно подтверждение. Документы, какие нужно составить, это налоговая декларация о доходах, Полученных Российской организацией от источниками за пределами Российской Федерации. И второе: это документ нужен, который подтверждает уплату налога за рубежом, причем обязательной формы для такого документа нет. Он может быть составлен по той форме, которая предусмотрена тем государством или деловым оборотом той организации. Который, который выплачивал нам налог. Если же налог за границей уплачен самостоятельно, то документ об уплате должен заверить налоговый орган иностранного государства. Если налог удерживала при выплате дивидендов иностранная компания, она должна выдать документ подтверждения, его обязательно нужно перевести на русский язык, заверить на реально. Вот подтверждение, вот это подтверждение действует в течение налогового периода, в котором оно предоставлено. Налоговый период, календарный год. Переходим к выданным дивидендам. То есть там мы получали, теперь выдаем. Условия для расчета налога на прибыль при выплате дивидендов. То есть мы, выплачивающая страна, являемся налоговым агентом в общем случае при выплате дивидендов. И если мы не получали дивиденды от других организаций, то налог рассчитываем по легкой формуле, начисленные дивиденды умножаем на ставку налога. И причем, если выплачиваем иностранные организации дивиденды, точно так же считаем налог. Но... Если мы, организация, которая выплачивает дивиденды, в свою очередь получали дивиденды от других компаний, то налог уже рассчитываем по сложной формуле, и сложная формула это какова. Берем конкретного участника, дивиденды, начисленные в адрес этого конкретного участника, делим на общую сумму дивидендов, которая начислена всем Учредителям, всем участникам, всем получателям дивидендов умножаем на налоговую ставку и умножаем на разницу между дивидендами, начисленными всем, и дивидендами, полученными от других организаций. То есть вот такая сложная формула, ее нужно будет составлять для того, чтобы не ошибиться да, в расчете налога при выплате дивидендов. Обращаю внимание, значит, нужны показатели. Получили сколько дивидендов, сколько начислили дивидендов. да? И вот этими цифрками оперируем, подставляя формулу. Да. Причем этот расчет мы делаем для каждого участника, которому начисляем дивиденды, или для каждого учредителя. Пример расчета налога, пример расчета выплаты в том случае, если мы не получали дивидендов от других компаний. Итак, по итогам года организация начислила дивиденды в сумме 280 тысяч рублей российской фирме «А». На момент принятия решения о выплате дивидендов фирма А владеет долей 40%. При выплате дивидендов организация должна удержать какой налог? 280 тысяч умножаем на 13%, получается 36 36400. Вот такой налог на прибыль удерживаем. И если сказать, а сколько мы должны перечислить этой российской компании А, нужно из 280 тысяч вычесть 36 400 И разницу перечисляем этому учредителю. Второй пример связан с выплатой дивидендов российским организациям, если мы получали дивиденды и от других организаций. Здесь более сложный расчет. По итогам года организация начислила всем своим участникам дивиденды в сумме 700 тысяч рублей. Одному участнику организации Б – 420 тысяч рублей, российской организации С – 280 тысяч рублей. Вот они все 700. На момент принятия решения о выплате дивидендов Организация «Б» владеет долей в уставном капитале 60% и срок владения ее два года, то есть больше 365 дней. Вторая организация владеет долей 40%. По итогам года организация «А», то есть мы, компании, которые начисляют дивиденды своим учредителям, Получили дивиденды от своей дочерней организации 120 тысяч рублей. Налог на прибыль уже удержала дочерняя компания, так как она является выплачивающей дивиденды. Итак, какие налоги, какой налог мы должны заплатить? Разбираем по выплаченным дивидендам компании Б. Напоминаю, эта компания владеет нашей долей в уставном капитале 60% уже два года. Какой налог в данном случае применяем? Ставка налога в данном случае 0%. То есть с дивидендов, начисленных в пользу компании «Б» налог не удерживаем. То есть всю сумму, 420 тысяч, всю сумму перечислим ей. Что касается второй компании, второго учредителя, которому, так как он владеет 40% долей, от 700 тысяч, это 280 тысяч рублей мы начислили, и здесь прибегаем к расчетам какую сумму налога мы должны удержать. Владеет долей, смотрите, меньше половины. То есть условия вот такие. 280 тысяч делим, ту сумму, которую мы в ее адрес начислили, делим на всю сумму дивидендов 700 тысяч. Применяем налог процентов ставку и умножаем полученное произведение на разницу между суммой 700 тысяч и 100, 700 тысяч это да, начисленные дивиденды и 120 тысяч это полученные от других Компании, то есть полученные дивиденды от дочерней компании. Что мы получаем? Что налог с дивидендов в данном случае, выплачиваемых в адрес компании С, составляет 30 160 рублей. То есть в адрес компании С мы перечислим налог с дивиденды в размере 249 850 рублей, то есть из 280 тысяч удержим да, исчисленную сумму 30 160. Ошибочка на слайде, не 150, а 30 160, то есть одинаковая сумма должна быть в рассчитанных и в удержанных. Вот такой расчет производится при выплате дивидендов. И вот видите, с разными условиями да, в данном случае мы и получали дивиденды, и выплачиваем их. И с учетом того, насколько выполняются условия владения нашим уставным капиталом, в какой сумме, вот все это влияет на рассчитанный налог. Когда мы выплачиваем иностранным компаниям дивиденды, то есть наш один, может быть, учредитель, может быть, один из учредителей является иностранной компанией. Ну и в данном случае, да как я уже говорила ранее, Формула расчета налога легкая, какая это начисленные дивиденды, умножаются на налоговую ставку. Но налоговая ставка при выплате дивидендов иностранным компаниям может быть разная Какая? 5% это в том случае, если дивиденды... По акциям, по акциям холдинговой компании, которые являются публичными компаниями на день принятия решения о выплате дивидендов. Вот обратите внимание, эта ставочка применяется до девятого года. 10% в остальных случаях по акциям холдингов. Да И 15 процентов, если дивиденды получены по акциям российских организаций, а также от участия в капитале организации в иной форме, если не применяется ставка 10 процентов. Вот Вообще о чем еще речь идет? Международным соглашением между Россией и государством получателя дивидендов может быть предусмотрена и другая иная ставка, да, которые прописаны вот как раз в международном соглашении между нашими странами. Ну, как правило, часто бывает 15%, а вообще в последнее время очень много соглашений отменено, и они сейчас не действуют, поэтому внимательно смотрите да, по... Действуют сейчас соглашения с тем иностранным государством представителям которых является иностранная организация, либо не действует. Итак, каковы же ставки налога на прибыль, да, с дивидендов? Ну и каковы они? 0%, да, если они соответствуют определенным критериям. Я о них сейчас и повторю, по-моему, еще и следующий слайд этот об этом есть. В том случае, когда критерии есть, но мы в примере с вами об этом разобрали, 13%, если критерии не выполняются. И вот 5, 10, 15 или другие при выплате дивидендов иностранным лицам. И вот как раз мы подошли, да, повторю я подробненько про те критерии, которые позволяют да, приложить, применить ставку 0% для налога на прибыль. Ее можно получать. Если получатель дивидендов имеет собственность, собственность в уставном капитале в моем минимум 365 дней подряд и долю в уставном капитале не менее 50%. Да, вот это вот обязательное условие. Выполняются эти два условия, значит 0%. Затем с 1 января 2021 года. По 31 декабря 2023 года ставку 0% могут применять налоговые резиденты Российской Федерации, имеющие фактическое право на дивиденды и косвенно участвующие в Российской Организации, выплативший доход, ну, если выполняются эти условия. По дивидендам, полученным от нас Иностранные организации ставку 0 можно применять, если иностранные компании не находятся в офшорной зоне. Перечень таких зон офшорных утвержден приказом Министерства финансов 108Н. Приказ от 13 ноября 2007 года. А вот получение... Право на применение нулевой ставки должен иметь получатель дивидендов, и для этого выплачивающей стране он должен представить копию письменного уведомления о праве на применение нулевой ставки, которую получатель дивидендов направлял в налоговую инспекцию, и документы со сведениями о дате приобретения вклада или доли в уставном капитале. Да, помните это да из-за чего? Из-за тех же вот пресловутых 365 дней. Причем перечень таких документов, вот как раз то, что я перечислила, он представлен в 284 статье Налогового кодекса в пункте 3. -м. Поэтому, в общем-то, эту информацию запоминать не нужно. Нужно просто знать о том, что в Налоговом кодексе существует статья об этом Прямо говорящие. Как уплатить налог на прибыль? По начисленным основное правило, но невыплаченным дивидендам начислять налог на прибыль и отражать декларации не нужно. Удерживать налог на прибыль возникает только при фактической выплате. То есть не нужно никуда спешить, выплачиваем, вот только тогда появляется обязанность удержать налог. И с этого года, да, поскольку вступил у нас в действие институт единого налогового счета, уплатить в бюджет налог на прибыль с дивидендов необходимо не позднее 28 числа месяца, следующего за месяцем выплаты. Помните, а до введения госинститута ЕНС да, нужно было в течение 10 дней. Налог на прибыль да, вместе с остальными налогами, представляющими собой совокупную обязанность налогоплательщика, перечисляем в составе единого налогового платежа на КБК единого налогового платежа и платежное поручение заполняем в общем порядке, помните, в Тулу, да, получается, и по КБК единого налогового платежа. Что касается отношений с физическими лицами, если мы выплачиваем дивиденды физическим лицам, то исчислять и уплачивать налог, Нужно отдельно по каждому налогоплательщику, применительно каждой выплате доходов. И по НДФЛ то же самое с введением Института единого налогового счета. Срок перечисления НДФЛ за период с 23 числа месяца по 22 число следующего месяца наступает не позднее 28 числа месяца, да? Там разница только существует по первому, то есть по январю и по декабрю. Помните по НДФЛ, да? что касается января, то период с 1 по 22 января. Если что-то в это время удержали в части НДФЛ, то перечисляем не позднее 28. -го. И также за декабрь, если мы что-то выплатили подлежащее обложение НДФЛ с 23 по 31 декабря, то... Вот за этот период мы обязаны перечислить НДФЛ не позднее последнего рабочего дня календарного года. У нас в этом году, по моему, последний рабочий день будет 29-го, если не ошибаюсь, или? или 30-го, может быть. Ну, то есть, даже если выплатим 31-го числа, мы уже обязаны будем перечислить, вот в тот последний рабочий день, ну, если он будет 29-го, то 29-го, если он 30-го будет, то 30-го. Если 31-го, то 31-го. Ставка НДФЛ с дивидендов 13%, да? ну, а если она превышает 5 миллионов рублей, то 15%. Если были... Если в это время были получены дивиденды от других компаний, нужно будет уменьшить начисленный НДФЛ на удержанный с этих дивидендов налог на прибыль. То есть поступаем, используя предыдущую формулу, да, которую я указывал на предыдущем слайде. И если таких дивидендов больше, чем тех, которые, то есть если полученных больше, чем тех, которые выплачиваем то НДФЛ можно уменьшить максимум на 13% от дивидендов, причитающихся участнику. Налог на прибыль, уменьшающий НДФЛ с дивидендов, рассчитывается по формуле. Дивиденды, полученные организацией, облагаемые поставки ставке 13%, умножаем на долю участника в уставном капитале – и умножаем на 13%, ну, либо на 0,13, да, на коэффициент, переведенный из процентов. Вот такая интересная вещь. А если идет речь о дивидендах, выплачиваемых нерезидентом, то есть сейчас уж я не буду говорить о правовых статусах, да? Так вот, налоговая ставка 30% в отношении всех доходов нерезидентов, за исключением доходов, получаемых в виде дивидендов от долевого участия в деятельности российских организаций, которые облагаются поставки 15%. И для... Ну, для того, чтобы не ошибиться, нужно подтверждать статус налогового резидента иностранного государства, с которым есть соглашение, предусматривающее освобождение дохода от налогообложения в России. И физическое лицо да, должен предоставить налоговому агенту паспорт иностранного гражданина, ну, либо документ, установленный тем законом в соответствии с международным соглашением, документом, который удостоверяет личность этого иностранного гражданина. И если подтверждение предоставлено после выплаты дивидендов, то возврат ну, лишнего удержанного налога да, осуществлять нужно, и порядок его предусмотрен в налоговом кодексе в 231 статье и 232 налогового кодекса когда идет речь о промежуточных дивидендах. И вот очень интересный вопрос возникает для случая, для НДФЛ с промежуточных дивидендов, выплаченных нерезидентом, когда по итогам года получается, что прибыль меньше стала, чем за тот отчетный период, за которые мы выплатили дивиденды. Помните, Алексей рассказывал о том, что имеем право выплачивать дивиденды, может быть, ежеквартально, да раз в полгода, либо, да, так вот, письмо есть в Федеральной налоговой службе со значком Собака очень известное письмо, неотмененное письмо. И там Федеральная налоговая служба высказывает свое мнение, что в данном случае, да, те выплаченные промежуточные выплаты не являются дивидендами, да, полученные доходы должны облагаться поставки 30 ну а действующие положения законодательства не содержат положений, изменяющих экономическую квалификацию выплаченных дивидендов, то есть вот так ну, наверное, нужно присматриваться к Федеральной налоговой службе, потому что все-таки, если мы не будем судиться, проверяют нас инспектора ФНС и применяют к нам станции инспектора ФНС. Если мы с ними не согласны, да, мы должны судиться. Когда получается следующее... Мы да, постоянно при выплате дивидендов или при получении дивидендов, ну а в данном случае сейчас говорим при выплате дивидендов, мы сталкиваемся с тем, что отражаем да, выплаченные дивиденды в декларации по налогу на прибыль, но... При, если мы выплачиваем дивиденды только физическим лицам, например, нашими учредителями являются только они, то декларацию не заполняем. А вот если выплачиваем дивиденды и юрлицам, и физическим лицам, из-за того, что заполняя выплату юрлицам, мы обязательно заполняем декларацию до строчки в декларации по налогу на прибыль, но еще и физлицам выплачиваем, да, у нас учредители и те, и другие, то тогда правило есть заполнение декларации по налогу на прибыль в данном случае, что в листе 03 декларации по налогу мы указываем, да, не только в ней, но то есть, в общей сумме дивиденды, выплаченные и юрлицам, и физлицам. И в этом случае только показываем из этой суммы ту сумму, которую мы выплатили физическим лицам, отдельно в отдельной строчке, да, в разделе А уже. Ну, она подписана, выплачена физлицам. Но в том случае, если выплачиваем только физлицам, не заполняем. Так. Да. Что касается выплаты дивидендов и физикам, да, физлицам, при выплате физлицам мы заполняем форму 6 НДФЛ и представляем ее да, по введению Института единого налогового счета не позднее 25 числа 6 НДФЛ за первый квартал, полгодия 9 месяцев и за год да, по сроку 25 февраля. Если выплачивали физлицам доходы, облагаемые по разным ставкам, заполняем разделы 1 и 2 для каждой отдельной из ставок и к 6 НДФЛ, да, об этом мы знаем, с вами прилагаем справку о доходах и суммах налога физического лица приложение первое, заполняем ее только за календарный год. И сумму дивидендов указываем в поле «Сумма дохода» в приложении к справке и указываем код 10-10 «Дивиденды». Код вычета, сумма вычета в данном случае не заполняется. Расчет, пример Расчет НДФЛ с дивидендов с зачетом налога на прибыль. Например, 20 марта 2023 года Фирма А выплачивает дивиденды за 22 год 10 миллионов рублей. Из них Петрову, у которого доля была 20% 2 миллиона. На дату решения о выплате дивидендов не учтены полученные фирмой А дивиденды 7 миллионов. В том числе облагаемые поставки ставке 13%. Допустим, в тот момент мы еще об этом не знали. Затем, итак, НДФЛ с дивидендов Петрову. Мы ему 2 миллиона начислили из 10 миллионов, так как у него 20%. Применяем ставку, процентов, да, 13%, 260 тысяч рублей. Так, ну считаем дальше. Налог на прибыль, на который нужно уменьшить НДФЛ. 4 миллиона, здесь посмотрите, мы когда принимали решение о выплате дивидендов, да, были тогда не учтены дивиденды 7 миллионов, но сейчас мы рассчитываем и учитываем. Да? Мы когда получали дивиденды да, 7 миллионов рублей, из них 4 миллиона облагались поставки 13%. Итак, налог на прибыль, на который нужно уменьшить НДФЛ. 4 миллиона умножаем на 20% и применяем да, ставочку 13%. 0,13. Получается 104 тысячи. И счастливчик Петров получает большую сумму дивидендов. На какую сумму? Раньше мы посчитали 260 тысяч, а теперь учли полученные дивиденды, и в том числе облагаемые поставки простите, поставки 13%. И у нас уменьшилась удержанная сумма с 260 до... 156. Так, почему? Вот как раз из-за этих полученных дивидендов. То есть 260 отнять 104 будет 156. И уже получается мы Петрову заплатим. Из 2 миллионов мы удержим только 156 тысяч, а не 260 тысяч рублей. Вот о чем говорю, что... Петров счастливчик. И в том случае, если мы сначала, да, удержали можно, у него... Можно, можно ворвусь. Мне кажется, слайд сейчас не тот отображается. Нет, все правильно. Вот как раз я вижу его. Пример Там, может, у меня только. Да, Нет, все правильно. Правильно, правильно. Да, к выплате вот как раз Петрову, да, миллион восемьсот сорок четыре тысячи если мы применяем упрощенную систему налогообложения, что нам делать при получении и при выплате дивидендов? При получении дивидендов на дивиденды УСН не распространяется, это мы должны знать, поэтому при получении дивидендов от другой российской организации не нужно платить налог на прибыль и подавать декларацию. Налог на прибыль уже удержала та компания, которая нам выплатила. Если же мы получили дивиденды от иностранного лица, нужно заплатить налог на прибыль. А если я индивидуальный предприниматель на общей системе налогообложения, то я должна заплатить НДФЛ как плательщик вместо налога на прибыль, я плачу НДФЛ в этом случае, и подать декларацию. Если я выплачиваю дивиденды, я применяю УСН. Итак, вот при выплате дивидендов налоговый агент, то есть я выплачиваю, должна начислить, удержать и заплатить налог на прибыль, если выплачиваю дивиденды организации, НДФЛ, если выплачиваю дивиденды физлицам. В расходах на УСН дивиденды не учитываются, поскольку они не перечислены в 346 статье. Там, помните, закрытый перечень затрат, всего их 43 вида затрат и ничем не больше, то есть нет слова «иные». И вот интересный вопрос, что делать? Дело в том, что в 2022 году постановлением правительства 497 был введен мораторий на банкротство. И этот мораторий распространялся с 1 апреля 2022 года по 1 октября 2022 года. Вот по данному постановлению 497 все компании которые попали под мораторий, а, а масса компаний попала под мораторий, и это те компании, которые пострадали, считаются пострадавшими компаниями, да, от ковида, и помните, там очень-очень много большой перечень этих компаний. Так вот, подпавшие под мораторией, не вправе были не выплачивать дивиденды, не распределять прибыль между учредителями, не выделять долю в имуществе при выходе из состава учредителей. Но, вот поэтому в слайде я пишу «но». Да? Запомните даты с 1 апреля по 1 октября 2022 года. В это время нельзя было выплачивать дивиденды, это общий порядок вот для тех, кто попал под него. Но дело в том, что даже попавшие могли в тот момент написать, отказаться от моратории. Это можно было сделать в личном кабинете, можно было легко на федресурсе, можно было легко отказаться от моратория, но ну, тем самым снять запрет на то, чего не полагалось делать, да, либо это первый вариант, но если этого не было сделано, да, все равно нельзя было выплачивать. Вот если бы мы сняли с себя мораторий, то мы могли бы в этот период выплачивать дивиденды. Если же мы не сняли с себя мораторий, да, мы не отказались от применения моратория и выплатили, здесь с налоговиком возникнут проблемы. Налоговик, если об этом увидит, он может посчитать что это были выплачены не дивиденды, а другие доходы, а мы знаем, что другие доходы, они чаще всего ä, называют, квалифицируют вознаграждениями, а если квалифицировать будут вознаграждениями, то это влечет за собой начисление страховых взносов, да? то есть вот такой порядок, а он уже очень, да, если начислить страховые взносы, это может быть очень обременительно для компании. Да, поэтому есть практика возврата, да, возврата как ошибочно полученных денежных средств от тех, кто получил в это время, да, поэтому, то есть вот первая сказала, что нельзя в это время было выплачивать, так как могут квалифицировать, как это другое вознаграждение, которое уже облагается страховыми взносами. Либо нужно что сделать, хотя и было начисление дивидендов, допустим, мы же не меняли устав компании, а в уставе компании прописано начисление дивидендов ежеквартальное мы же не можем изменить, и собрания состоялись, общие собрания учредителей, да, которые, на которых да, были решения о том, что выплачивать да, дивиденды и начислять, то в это время нужно было просто отсрочить, то есть до 1 октября не выплачивать, а оттянуть этот период и начать выплачивать со 2 октября. И в данном случае никаких процентов за задержку выплаты о которых нам говорил, помните, нам Алексей в первой части вебинара говорил о том, что нужно будет выплачивать дивиденды в течение стольких-то дней. А здесь явно получается задержка в выплате, да, но за эту задержку не нужно выплачивать никакие проценты за задержку, то есть не нужно, так как просрочка это произошла не по вине организации, а по постановлению правительства Российской Федерации, поэтому в этом ничего страшного нету. Так что вот такое дело с мораториями. И захотелось бы закончить да, свое выступление тем, что подвести черту, какая нужна отчетность при выплате либо при получении дивидендов. Итак, при выплате дивидендов российским организациям составляем декларацию по налогу на прибыль. При выплате иностранным организациям составляем не только декларацию по налогу на прибыль, но и расчет налоговый о суммах, выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов. При выплате физическим лицам заполняем форму 6 НДФЛ. Ну а до этого, вы помните, что я говорила, если мы выплачиваем и физикам, и юрикам, мы да, заполняем да, в особом порядке декларацию по налогу на прибыль да, и в особом порядке указываем, какая сумма выплачена физикам. Если, если мы выплачиваем только физикам, то декларацию по налогу на прибыль не заполняем, а заполняем 6 НДФЛ. Если мы получаем дивиденды от российской организации и применяем налог на прибыль, то есть общую систему налогообложения, то заполняем декларацию по налогу на прибыль. Помните, но нам в декларации показываем это как нереализационный доход а потом эту же сумму указываем как доходы, не облагаемые налогом на прибыль, то есть получаем мы, не являемся налогоплательщиками налога на прибыль. Но если получаем от иностранной организации, помните, мы являемся плательщиками, и неважно, какую систему налогообложения применяем, общую либо упрощенную систему налогообложения, заполняем декларацию по налогу на прибыль. И на том моя часть доклада закончилась. Спасибо за внимание. И сейчас передаю слово Алексею. Он мастерски рекламирует услуги нашей компании. И приглашаю вас быть нашими коллегами в нашей компании. Да, приглашаем вас здесь и трудиться, и пользоваться теми услугами, которые представляют наши работники. Наши сотрудники, в том числе и мы с Алексеем. Вперед, Алексей. Да, коллеги, я еще раз коротко отрекламирую наш сервис «Мое дело. Бюро», и потом мы пойдем в ответы на вопросы. Ну, собственно, «Мое дело. Бюро» заменяет справочно правую систему и личного консультанта, и еще много чего, я сегодня об этом уже говорил, Рекомендую попробовать. Вам после вебинара будет открыт тестовый доступ, для того, чтобы вы могли посмотреть запись вебинара и оценить функционал сервиса. Думаю, вам должно понравиться. Так, а что сегодня я не поставил в презентацию наши каналы, да? Ну, ладно. Также хотел порекомендовать наши каналы, в, мы, в которых мы полезный контент для бухгалтеров публикуем. Я чуть позже сброшу в чат ссылки, тогда раз в презентацию забыл вставить. А лучше есть это... телеграм-каналы. Да, у меня что-то, видимо, с презентацией не то, потому что у меня отображается. Все, нет, нет, спасибо нет, нет. за внимание. Вот, нет, спасибо. Предыдущий слайд перед спасибо. Он как раз. Ну, и ну покажу, а перенести, что... пожалуйста, тогда. Но, но да, нужные, хорошо. Посмотрите, подключим. на слайде мы с вами видим слайд под названием «Наши статьи» и блог наклерки.ру, который, да, который ведет наша компания, указан адрес и телеграм-каналы «Мое дело» и шикарный телеграм-канал, который ведет лично Алексей, называется канал «Переводчик с бухгалтерского». И там прям в очень доступной форме он пишет об очень недоступных вопросах. Я так сказала. Спасибо. А еще хотела Спасибо. бы вам сказать о книге Алексея. Алексей, как называется книга? Расскажите про нее. Да, книга называется «Бухгалтерия для небухгалтеров». Ну, на самом деле она и для бухгалтеров тоже. Это такой учебник по бухгалтерскому именно учету немножко по финансовому анализу но написаны простым языком понятным там ну, многие говорят что с юмором вот. во всех крупных магазинах страны и книжных и там marketplace и озон и и бумажная книга электронная продается ну что перейдем к ответам на вопросы вопросов сегодня очень много я поэтому вынужден буду модерировать достаточно Сильно их. То есть первое, что точно мы не будем отвечать сегодня, это вопросы, по-моему, Людмила в начале вебинара тоже об этом говорила, вопросы, связанные с ДСД, да, то есть с выходом учредителя из компании, это все-таки отдельная большая тема, и к теме сегодняшнего вебинара она весьма косвенно относится. Есть много вопросов, которые похожи. Я на какой-то один из них буду отвечать. Ну, соответственно, остальные, кто задавал похожие вопросы, услышат ответы и для себя. И, видимо, мы не будем отвечать на вопросы, где очень много подробностей и текста, ну, в силу того, что это просто времени потребует много для того, чтобы корректно ответить. Я Алексей, еще, наверное, те... извини, можно поясню? Еще те вопросы, которые рождались во время наших докладов и на которые потом э, рассказано, на эти вопросы, наверное, тоже не нужно отвечать. То есть если потом они освещены в презентации. Да, совершенно верно. Я в этих случаях буду просто говорить, что ну, мы уже об этом сегодня говорили. А, ну что, я тогда начну, а там, когда дойдем до налогов, буду Людмиле ассистировать. Угу. Так. Давай я буду читать, Алексей. Кто... Это вот вопрос от Марины отсюда начинается, или я не все вижу? Еще ну, раз название я книги Я специально повторите. себе сделал вкладочку, а. тут, видимо, а. что-то сместилось в программе. Давайте я начну с самых старых вопросов, которые я себе в файлик успел сохранить, а потом вот последний отвечу. Значит, Елена спрашивает, и следующий вопрос у Юлии похожий, можно ли выплачивать дивиденды за прошлый год ежемесячно по мере имеющихся, по мере имеющихся денежных средств? Да, можно, но вы помните, что у вас есть ограничения, если мы говорим об обложке, это 60 дней, то есть вот за 60 дней вы все равно должны выплатить. А дальше что будет происходить? Тут как раз тоже дальше я видел вопрос такой по поводу... Того, что а есть ли какие-то санкции, если вы выплатите дивиденды позже. Получатель дивидендов имеет право, ну вот участник, да, или учредитель, имеет право затребовать у вас компенсацию, исходя там из средней ставки по депозитам. Есть указание ЦБ, как это рассчитывается, вот, вправе. Ну, то есть может подать, может не подать, а, насколько я знаю, административной какой-то ответственности за это нет. Если ошибаюсь, Людмила поправит. Согласна. согласно с этим здесь только вносят коррективы вот мораторий и все больше ничего. Mm -hmm. right. Ну про мораторий там отдельно будут вопросы, я тоже отвечу. Значит, Марина Анатольевна спрашивает, а ООО могут начать выплачивать дивиденды или только АО? Если можно, то потом налоговые как будут вести себя, требования будут присылать? Ну смотрите, тоже говорил в самом начале вебинара об этом, что юридически с точки зрения гражданского законодательства термин дивиденды кошки не применим но налоговики рассматривают это как дивиденды налоговый кодекс и мы в обиходе так говорим вот конечно может то есть прибыль может распределяться вот а дальше ну зависит от того насколько вы там фокус внимания налоговой Попадете. но так или иначе, любая коммерческая организация создается для того, чтобы зарабатывать эту прибыль и распределять ее между участниками, иначе весь смысл теряется. Так, следующий вопрос. Нина спрашивает, если выплачиваются дивиденды из прибыли прошлых лет, достаточно этой фразы в протоколе или необходимо указать точный год, за который распределяются дивиденды? Ну, вообще... Вообще не, не конкретизируется этот момент в то есть речь идет о вообще о чистой прибыли целиком, в том числе прошлых лет. Но если есть возможность детализировать, ну, наверное, лучше детализировать. А так смотрите на 84-й счет нарастающим итогом, и все. Да? Елена спрашивает, можно ли выплатить дивиденды единственному учредителю неживым помещением, используемым организацией под офис ООЭ? На ОСН 6% какие налоги, какие вопросы могут возникнуть. Ну, на самом деле, об этом мы сегодня говорили. Да, можно. Какие налоги, Людмила рассказала, при ОСН возникнуть. А сначала рассказал Алексей, когда сказал, что это реализация. То есть, в первую очередь, это будет реализация, и вы уплатите те налоги с реализацией, которые соответствуют вашей применяемой системе налогообложения, как с обычной реализацией, да? а потом уже НДФЛ. Угу. Угу. Юлия спрашивает, общество, два учредителя, может ли быть принято решение о выплате дивидендов только одному участнику общества? Нет, не может. Всем. Татьяна спрашивает чистая прибыль там такая-то за 2022 год такая-то за Короче, вопрос, если перевести на русский, упростить, то есть накопленная чистая прибыль прошлых лет, из нее частично выплачивались дивиденды, и есть прибыль этого года. Можно ли в 2023 году выплатить дивиденды больше, чем получили прибыли в 2022? Да, можно, если у вас есть остаток прибыли прошлых лет. На 84-й смотрите нарастающим итогом. Вот с нее и платите любую сумму, даже если э, прибыль эта заработана предыдущими годами, но, а в этом году даже убыток был, но нарастающим итогом все равно прибыль на 84-м ее и распределяете. То есть в этом году даже может не быть прибыли абсолютно, но дивиденды могут быть. Елена спрашивает, в 22-м году можно ли было выплачивать дивиденды с октября? Да, выплачивать можно было с октября, мораторий закончился к тому Лилия, вот хороший вопрос. Скажите, пожалуйста, может ли О выплатить дивиденды из наличной выручки в кассе или предварительно деньги надо снять с расчетного счета в кассу? Можно ли выплатить из кассы без предварительного снятия с расчетного счета, если перед этим директор вернул в кассу? Нельзя, совершенно верно. Вы должны по чеку снять с расчетного Кстати, счета. Именно... положение о кассовых операциях на Биулинской, и там прям вот четко прописано, на что можно выдавать наличные деньги взятые из выручки, а на что нельзя выдавать. То есть какие деньги нужно обязательно снимать с расчетного счета. А, Светлана, номерочку не помню указа только. Ой, указание. А вот это, кстати, можно посмотреть в сервисе «Мое дело бюро», где вся нормативка есть. А Светлана спрашивает, подскажите, пожалуйста, обязательно ли решение единственного учредителя о выплате дивидендов заверять у Ну, вообще да, если у вас по этому поводу отдельно в уставе другой порядок заверения не, про... не прописан. Если прописан, что вы, ну, не знаю, там, видеосъемкой подтверждаете или там еще каким-то образом, то тогда идете тем порядком, но тогда устав тоже должен быть нотариально заверен. То есть в любом случае к нотариусу придется идти. Да, знаете, вот недавно вышло постановление о том, что если в прошлом году еще можно было заверять у нотариуса удаленно вот такие операции решения, то сейчас все отменили это. Да, здесь сразу несколько человек спрашивают, что если получателем дивидендов является юрлицо на ОСН, эти полученные дивиденды не подключаются в доходы. Ну, тут все Людмила рассказала по этому поводу, да, ОСН не распространяется на них. Так, тут все, да, похожие вопросы идут. Мы уместились вот Ирина спрашивает, воо, единственный учредитель, скажите, пожалуйста, что нужно для выплаты ему дивидендов по итогам года? Ну, тоже это сегодня обсуждали, нужно... Он должен решение, решение сначала написать свое о том, что он решил себе выплатить такую-то сумму, ну, то есть решение единственного учредителя, нотариально заверить его и отдать вам в бухгалтерию, и да. вы начислите. Ну, бух-бух справочку лучше еще сделать для да. полного да. жура. Так. Хотя, в общем-то, да мораторию. документы и документооборот, новый ФСБУ, он позволяет первичным документам считать и протокол, в том числе, ну, без бухгалтерской справки. Ну, может, Вообще, да. А, Ксения спрашивает, выплата дивидендов лета 22 отказ от моратория в октябре 22 -го. Какие последствия? Ну, Рассказала. не, не действительно ваш отказ, а последствия, да, Людмила рассказывала. Елена спрашивает, как выплатить дивиденды за прошлые года новому? Расширен состав учредителей, ввели еще одного участника, участнику ООО. Ну и еще подобные вопросы я видел. Значит, новый участник ООО имеет такое же право на распределение этой всей прибыли, как и старые. Так, ну про единственного участника. Ирина спрашивает, может ли единственный участник ООО, он же Гендир, получать дивиденды от своей организации? Может. Ну, а Татьяна спрашивает, должен может должен. ли... Ну, Иначе зачем вообще это все? Да? Ну, Татьяна спрашивает, может ли ООО на ОСН, ну тут неважно на самом деле, выплачивать дивиденды до утверждения финансового отчета за год за 23 в 23-м? Вы можете выплачивать промежуточные дивиденды, да, по итогам отчетных периодов, ну, а потом в конце года, смотрите, не переплатили ли относительно годовой прибыли. Если переплатили, то, да, знаете, последствия, то есть их нужно переквалифицировать тогда из дивидендов в вознаграждение. Так, тут какие-то вопросы по конкретному примеру, но они в контексте, видимо, демонстрации сложно сказать. Так, Мария спрашивает про срок выплаты дивидендов, если его просрочить, это я тоже уже отвечал. Так, это старые вопросики закончили. сейчас я перейду в другую вкладку. Алексей, наверное, вот, давайте говорить спасибо. Во... Или что? Ну, по, пару вопросов еще налоговых, наверное, ответим. Вот как раз хороший вопрос. На работника дивиденды суммируются с полученной зарплатой, чтобы проконтролировать лимит 5 миллионов рублей или лимит по каждому виду. Зарплата отдельно, дивиденды отдельно. Ну, в данном случае, помните, у нас в налоговом кодексе было прописано о том, что с 23 -го года начнем делать общие базы. Не начали, продлили до конца 23 -го года, да, поэтому отдельно считаем. Ну, тут вот пара-тройка вопросов идет, где просто массив текста с кучей цифр. Это, это вот протестируйте, как работает функция... Подсказки эксперта в сервисе «Мое дело. Бюро». Мы сейчас не можем столько времени потратить. Ну и... А, вот еще раз название книги повторите, пожалуйста, во вкладку с вопросом. Еще раз, книга называется «Бухгалтерия для небухгалтеров». Автор Алексей Иванов. Да. Ну и действительно, на этом... В общем-то, вопросы дальше, как смотрю, все однотипные. Мы уже на них ответили. Давайте закругляться. Сегодня мы молодцы. Мы уложились практически в полтора часа. Выделенные полтора часа. Да, я в этот Спасибо. раз подготовился. Я обычно забываю, когда у нас следующий вебинар и о чем он будет. И тема. Сейчас, да, подготовился. Значит, следующий наш вебинар состоится... 14 июня, это тоже будет среда, также в 11 часов, следите за ссылками, тема будет «Бухгалтерский и налоговый учет дебиторских и кредиторских задолженностей». Алексей, а у нас в этом году есть с вами тема про нематериальные активы, федеральный стандарт со следующего года, обязательное применение нового? Да, мы планировали рассмотреть ее, но во втором полугодии, чтобы уже интереса было больше к теме, она уже будет не абстрактная, а прямо вот скоро. Угу. Я думаю, то есть сентябрь-октябрь мы такой вебинар проведем. Тем более у нас в сервисе тоже будут доработки в соответствии с данным стандартом. До встречи. Спасибо большое ну, друзья, за внимание. Спасибо за внимание. Будем ждать вас на следующем вебинаре. До свидания и ждем вас.